привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и вы помните в одном из прошлых выпусков у меня был не очень удачный день когда мотор умер и прочее прочее и я поехал на рыбалку так вот рыбалка у меня тогда не задалась итак у меня есть сатисфакционный набор креветки номер 1 Курица номер два. Конечно, можно съесть и креветки, и курицу самостоятельно, а можно ее выменять на рыбу. И вот сегодня у нас будет сатисфакция, я буду ловить рыбу и вечером ее готовить. И я уверен, что у меня рыба будет, потому что с таким запасом она здесь точно ловится, потому что я знаю, точно ловится и на креветки. И на курицу. И сегодня у нас будет целый выпуск посвящен рыбалке. Ну, в общем, вот где-то здесь, вот в наших краях. Поехали! Но прежде чем мы начнем наш рыбальческий выпуск, я хочу напомнить вам, что нашим партнером является компания Aviasales. Вам нужно лететь... Для того, чтобы половить рыбу, пожалуйста, сайт приложения и билетик уже у вас. А я напоминаю, что у авиаселс есть предложение для юридических лиц. Вся рутина, связанная с командировками, может быть на плечах вашего партнера. И вместо того, чтобы сидеть вот так вот и ждать свою рыбу, вы сидите и занимаетесь бумагами так вот этого делать лично не нужно есть надежный партнер который с этим справляется поэтому авиасейлс а мы забрасываем курицу мотор маленький поэтому далеко мы никуда уехать не можем черепашка зайчик я не уверен что заяц в панаме это легально Короче, вот я бросил якорь на мелкое, мы сейчас чуть-чуть отъезжаем, будем между вот этих вот всех рифов стоять посредине, и я буду сбрасывать курицу. Ну, где-то так. Снасть у нас простая. Груз, крючок и все. В общем, где-то так. А теперь ждем. Здесь глубина нормальная. Рыба эту еду любит. Поэтому у нас есть все шансы. объедают прямо закинул съела но меньше крючки не имеет смысла потому что нам нужна рыба не маленькая а большая и ее здесь реально много объедают у меня есть подозрение что рыба тут очень мелкая поэтому я сейчас ну, съездим на ту сторону рифа и побросаем там потому что обычно когда рыба есть у нее сразу идут поклевки а тут вообще ничего и просто вынимаешь пустые крючки что клева нет. Здесь же рыба есть. Ага. клев был. надо было пиво взять у нас всегда есть план б мы можем рыбы наловить даже не выходя с лодки она обычно там на закате и уже когда темно ловится Но есть рыба которая ловится и когда светло тем не менее короче вообще ничего не ловится я сейчас придумаю в какое место в другое надо будет съездить там все позабрасывают и выловить всех всех до единого этих гадких карасей потому что они уверенно не хотят ловиться но есть подозрение что конечно день но днем тут также нормально ловят Понимаете, Многие вещи наш, нас могут расстроить, но далеко не остановить. Поэтому мы продолжаем заниматься тем, чем мы занимались. Просто будем делать это с борта лодки, потому что здесь у меня ранее получалось нормально ловить. И мне кажется, что креветки в данном случае прямо пойдут отлично. Я бы, во всяком случае, креветки ел. знал, что у нас рыба Почему-то она здесь с лодки всегда ловится лучше всего. Мне кажется, пришло время эту рыбу разделать, кстати. Да так, -да, надо было сделать просто раньше. Хотя, раньше начнешь, быстрее набьешься. Шла рыбалка, и никуда ездить не надо. Караси не дают даже времени пиво сделать глоток. Ужасные. И ловятся, и ловятся. Ну вот, рыбалка же есть. Есть. И ездить никуда не надо. Одни плюсы. Эти караси просто очень колючие, и если их брать руками, то будешь потом весь потранный, поцарапанный. Поэтому нужно брать перчатки, это специальная перчатка кевларовая. Она не режется, поэтому можно их лучше в ней и чистить, и все делать, потому что руки потом все в точечку, все порезаны, и вообще гадость. Но этого можно избежать, просто этот какой-то вообще мелкий тоже пойдет себе прекрасно на ужин. Кстати, тунец нормально уже наловил себе на ужин мне кажется ненавижу этих тунцов вот он запутал все теперь надо его это все распутывать сидеть и причем он 2 где-то тут валяется короче угоденыш Без за это я тебя съем после того, как рыба наловлена, ее нужно естественно приготовить. У меня было в планах ее готовить вчера на ужин, но, к сожалению, пошел дождь, а погода у нас сейчас вот такая. Висят такие тучи, и дождь может пойти в любой момент. Так вот, сегодня будет обед, и это наверное даже лучше, потому что в темноте готовить вы будете видеть меньше. Готовимся и жарим! Так, ну что, это все готово. Теперь мы берем фольгу и застилаем здесь то место, где будет жариться овощи. У нас как на зло пошел опять дождь. Какая гадость. А? Очень не люблю дождь. Ну вот, где-то так оно и получается. подсказывает что будет наверное чуть-чуть многовато ну, много немало а пока у нас жарится что у нас здесь нет что у нас там не забудьте подписаться лайки комменты Так, что у нас? Обед. Мы сегодня будем ром или все-таки обеденное вино. Я думаю, что Дина совершенно не обидится, если мы воспользуемся ее бокалом. Хрусталь. Что мы кстати пьем савиньон бланк вино бланку 2000 на секунду 20 -го года урожай я люблю очень молодые вина те которые прямо такие не насыщенные а вот молодые молодые я вино вообще небольшой любитель но где-то так Вообще не люблю сезон дождей, мне не нравится. То есть многие говорят, что в этом есть какая-то романтика. Да, наверное, можно сидеть прикольно вот там с бокальчиком вина и смотреть на все, что вокруг происходит. Но для меня сезон дождей, это всегда слишком много разных усилий. Ах, связанные, вот гриль начал готовить. Все заливает. Постоянно нужно использовать кондиционер. Потому что влажность Если кондиционера нет, хочется свежего воздуха Открываешь окна Начинается дождь, открыл, закрыл, открыл, закрыл Вот сейчас дождь закончился То есть пошел открывать, через две минуты начался Пошел, ну короче, фигня полная Ладно, мы не для этого здесь С вами здесь находимся Предлагаю попробовать рыбу Вообще вот этих вот всяких тунцовых Я не очень люблю, я больше люблю вот эти мелкие, потому что вот эта рыба это окунь Парго рохо. То есть red snapper или красный окунь. Это что-то на базе тунца. Но вот тунец, как бы он как подошва обычно. Его нужно готовить либо ну совсем чуть-чуть. В общем, мне не нравится. у меня, наверное, будете спрашивать, кто же жарит огурцы. На самом деле в Азии огурцы жарятся практически всегда. Это только у нас, почему-то их едят только как салатное блюдо. А вообще огурцы... Тварь. А вообще огурцы прекрасно жарятся, они такие становятся насыщенные, добавляют в блюдо больше такой ну, жидкости. Потому что если жарить или грелить, все получается достаточно сухое. А огурцы получаются как помидоры, содержат в себе влагу и из-за этого вкусно. Обед становится интереснее. Кстати, овощи с лимоном тоже очень вкусно. Итак, с чего начнем? Пар гороху. Это самое дорогое блюдо здесь вообще. Пар гороха пар -гороху. это самое дорогое блюдо здесь вообще э, в панаме потому что он высоко ценится за счет того что он очень вкусный и сочный М -м -м. я считаю прекрасная еда до середины дня эти мухи только задолбали это моя еда не адам Может быть из-за того, что сейчас сезон, они просто в огромном количестве просто замучили уже сегодня меня в обед. Вчера не было такого. Свинишком, караси, М -м -м, прямо отлично. У пар гороха совершенно нет костей, то есть просто как филе его ешь и все. Рыба вот вся хороша, но все, что подобное, они что-то среднее между рыбой и мясом. Я все-таки люблю, если рыбу, так больше рыбу, если мясо, так больше мяса. Но этот тоже вполне съедобен и вполне хорош. Покчой Пок на гриле редко кто-то делает. Кстати, с рыбой можно есть вот такую штуку. Это прямо огонь. Огненный. Вы по цвету, я думаю, увидите. Берем карася, макаем. М -м -м. Аж пальцы побелели на руках. На ногах, наверное, тоже. Ну, я думаю, что с рыбой, с рыбалкой все сейчас понятно. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Для нас это важно. Я думаю, для вас это тоже интересно. Не забывайте ставить лайки, пишите комменты. Вы просили рыбалку. Вот рыбалка. А сейчас есть такая популярная тема. Catch and cook. Может быть, иногда мы будем делать небольшие ролики на эту тему. И я вас буду радовать рыбалкой. Еще раз подписываемся и до скорой встречи на следующей неделе. Пока!